Друзья, намасте! Я приветствую вас на канале Йога Дома и сегодня мы поговорим о перевернутых позах и в частности о Саламба Сарвангасане. В быту и с уроком физкультуры мы знаем ее как березка. В йоге перевернутые позы считаются омолаживающими и очень полезными. Но главный механизм работы заключается в изменении действия гравитации. Каждый день нашей жизни, неважно, чем мы занимаемся, мы как будто бы боремся с действием гравитации, боремся с земным притяжением. Ток телесных жидкостей по лимфатическим и венозным руслам в нижних конечностях, в органах таза, в органах брюшной полости – улучшается и тем самым улучшается обмен между клетками и капиллярами. На уровне сердечно-сосудистой системы улучшается венозный ток, и это намного эффективнее, чем аэробные нагрузки, кардионагрузки, потому что наше сердце в этом положении оно отдыхает, оно не усиленно качает кровь обратно. На уровне респираторной системы улучшается газообмен в нижней части легких, на уровне лимфатической системы улучшается дренаж, то есть происходит как бы дренаж тела из-за того, что лимфатическая система, допустим, как кардиосистема, не имеет центра, она движется против гравитации, а когда мы переворачиваем тело, то есть мощное воздействие гравитационных сил, помогает более активному течению лимфы. Также перевернутые позы очень хороши при застойных явлениях в области таза, в период менопаузы, потому что идет мощное воздействие на щитовидную и паращитовидную железы. Но я всегда за разумный, здоровый подход к практике йоги, поэтому если вы никогда не занимались Неважно, никогда не занимались физической активностью, но вдруг узнали, что перевернутые позы, они очень полезны. И не дай бог, конечно, вы решили начать со стойки на голове, сразу откажитесь от этой мысли. В перевернутых позах, как и во всех других позах, есть свои как большие плюсы, так же и минусы. Во-первых, происходит очень мощный приток крови к головному мозгу. Сосуды могут быть к этому не готовы. Происходит повышение артериального давления, увеличение глазного давления. Поэтому, если вдруг у вас есть проблемы, если у вас гипертония, если у вас глаукома, если у вас другие заболевания, связанные с сосудами головного мозга, сердечно-сосудистой системой, поэтому вы сначала консультируетесь со своим лечащим врачом, а затем аккуратно приступаете к выполнению перевернутых положений, потому что обычный наклон в йоге у танаса на головой вниз это тоже перевернутое положение. Собака мордой вниз, в легком варианте, это тоже перевернутое положение. И когда вы начинаете практиковать и понимаете, что вот в этих перевернутых положениях вы постепенно адаптируете свое тело, свои системы, организма к данным положениям, вы чувствуете себя комфортно, тогда вы можете переходить к более полноценным перевернутым положениям. Но э, я сейчас покажу э, положение лежа, которое э, перевернутое положение лежа, которое можно и нужно делать абсолютно всем. Оно не имеет э, никаких противопоказаний. Итак, мы приступаем к практике. Значит, положение, о котором я говорю, это очень простое положение. Мы просто ложимся на спину. И ногами для того, чтобы отдохнуть, я советую ноги положить на стену. Все, это перевернутое положение. Мы отдыхаем от постоянно действующей на нас гравитации. Мы увеличиваем отток крови от нижних конечностей, увеличиваем отток крови от органов таза, органов брюшной полости, увеличиваем ток лимфатической системы. И вот таким образом вы можете переходить к перевернутым положениям. Далее мы переходим к к освоению саламба-сарвангасаны. Ну, вот такое у нее название на санскрите, переводится это как полностью, весь с опорой. То есть аламба – это опора, са – это с опорой, анга – это конечность, сарва – это весь, то есть все конечности с опорой. Вот такое у нее красивое название. Значит, вначале, давайте для освоения саламбасарвангасаны, возьмите или тонкое, тонкий плед, тонкое одеяло, а я вот просто использую большое банное полотенце, потому что у меня нет тонкого пледа, нет тонкого одеяла. Я использую большое банное полотенце, вы тоже можете использовать его. Почему? потому что мы будем выполнять вариант как легкий, так же вариант дополненный. В перевернутой этой асане мы будем, грубо говоря, опираться на шейный отдел позвоночного столба. И чтобы вот минимизировать нагрузку на шею, мы будем использовать вот такое вспомогательное средство. В дальнейшем при освоении асаны, при ее практике, вы, конечно же, будете уже работать без вспомогательного оборудования. Также, возможно, у кого-то дома есть йоговский ремешок, стропа, ее тоже можно использовать, я просто покажу возможные варианты выполнения саламба-сарвангасаны, а вы внимательно посмотрите, выберите тот вариант, который вы будете выбирать Перемотайте мою водную часть и уже без визуального контакта, так чтобы не смотреть на меня, выполните свой вариант перевернутой асаны, саламба-сарвангасаны, да, потому что я всегда ругаю своих учеников, когда они лежа на шее начинают вращать головой. Мы, как я уже сказала, грубо говоря, стоим на шее, всем своим весом, и при этом, начиная вращать головой, мы можем сделать какую-либо неприятность, нанести себе повреждение. Поэтому внимательно, аккуратно, никуда не торопясь, у нас целая жизнь для практики йоги. И очень важный момент. Как я сказала, что при выполнении перевернутых асан возникает приток крови. Нужно сказать, что при регулярном выполнении несложных вариантов, просто при практике наклонов, я уже показала, какие это могут быть наклоны, включается парасимпатический тормоз, и наше тело адаптируется к данным положениям, и тогда замедляется сердцебиение, сосуды находят свой тонус. И, соответственно, давление выравнивается. Поэтому перевернутые асаны очень полезно использовать как профилактику инфарктов, инсультов и возрастной гипертонии. Да? Итак, мы приступаем. То положение, которое я вам показала. Мы тазом отодвинулись от стены, используя... Что у вас есть? Полотенце да? или одеяло. Сначала примерьтесь так, чтобы край одеяла, полотенца совпадал с верхом плеча. Да? И как бы вы вот немного шеей и головой спадали. Далее вы ставите стопы, вытягиваете руки и активно, включая руки в работу, Начинаете поднимать таз. Вслед за тазом поднимается нижняя часть спины, и вот в этом положении вы остаетесь. Активно отталкиваетесь руками, создавая движение вверх. То есть не так, чтобы вы только ногами себя толкнули и поехали по коврику вперед. Активно отталкиваемся руками. То есть вот здесь абсолютно никакого давления, веса на шею. Нет. Вот такой легкий вариант саламбасарвангасаны. Пожалуйста, можете с него начинать, можете практиковать в таком режиме. Не нужно изначально очень долго задерживаться, либо делаете в несколько подходов через паузу. Да? Можно положить бедра на живот, потому что тоже отток крови от нижних конечностей иногда бывает дискомфортным, если вы особенно к этим положениям не привыкли пока, да, то есть вы можете на это от, отвлекаться. И продолжаем дальше. Дальше мы попробуем немного усложнить, поэтому нужно будет сдвинуться ближе к стене. Сдвигаемся ближе к стене, со всей конструкцией. Давайте пока без ремешка. Помним, край полотенца, край одеяла совпадает с плечом. Руками активно отталкиваемся, поднимаем таз. Можно стопами пройтись по стене выше. Опять же, чувствуете, что вы активно работаете руками и работаете, поднимаете себя мышцами спины, работаете мышцами живота. Дальше можно одну ногу отвести, постоять, вернуть. Другую ногу отвести от стены, постоять. Угу. И опять можно выйти из положения и отдохнуть. Теперь мы выполним вариант саламбасарвангасаны, используя ремень. В ремень мы продеваем руки. Естественно, руки у нас останутся за спиной. Используют ремень в основном люди, и это чаще всего мужчины, у кого тугоподвижный плечевой пояс, у кого не совсем раскрыта грудная клетка. В этом случае ремешок вам будет действительно помогать. укладываемся, ставим стопы, поднимаем себя, и вот здесь руки не разъезжаются, вы руками себя активно отталкиваете. Дальше вы, возможно, держите себя под ягодицей, и здесь уже пойдет нагрузка на шейный отдел позвоночного столба, потому что лопатки, сдвигаются к позвоночному столбу, и вы еще их немного сдвигаете. И вот здесь одна нога остается, вы чувствуете. Очень часто ошибки бывают, что люди отдают весь вес ног и таза рукам, и запястью тогда становится некомфортно. Помните, я сказала, что мы должны работать спиной? Вот помогайте мышцами спины поднимать таз вверх. Помогайте мышцами живота устремляться всем телом вверх. Да? Вот такой вариант. Затем вы пробуете еще мышцами спины себя поднять и ладони переключить ниже, по спине ниже. И постоянно спиною выталкиваете таз вверх. Мышцами живота выталкиваете таз вверх. Вот такая саламба-сарвангасана. Что мы делаем со стопами, иногда спрашивают. Давайте стопы направим от себя, а пятки на себя. И еще раздвигая пальцы ног, попробуем пальцы ног направить на себя и как я уже говорила в своих видео асана это удобное устойчивое положение вы наверное слышите что я не задыхаюсь тон моего голоса не меняется это положение я выполняю достаточно свободно ну потому что Тело у меня <смех> тренировано. Да? Если у вас есть какие-то вопросы по поводу выполнения тех или иных асан, вы можете задавать свои вопросы в комментариях. И актуальные асаны мы с вами, конечно же, будем разбирать. Потому что наш канал и создан для того, чтобы вы занимались... Правильно, грамотно, здоровой йога-практикой. И очень важный момент. После перевернутых асом мы никогда не поднимаемся сразу в положение стоя. Постояли ногами вверх, опустили ноги, полежали некоторое время, пару дыхательных циклов и обязательно через сторону, через сторону приподнялись и далее наблюдаем свое состояние. Будьте здоровы, занимайтесь йогой вместе с нашим каналом.